Не заткнете рот всей России, всему народу. Рот не заткнете. Не получится у вас. Заткнут рот, понимаете? Не надо преследовать по политическим мотивам. Надо регистрировать Грудинина. На на Дальше на Задержанным вменяют административную статью о нарушении правил проведения массовых мероприятий. У нас один из них на связи Руслан Рахимкулов, член предвыборного штата штаба Сергея Курганского. Руслан, здравствуйте, вы меня слышите? Да, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что сегодня происходило на акции и почему вас задержали? Во-первых, начну с того, что как только я подъехал к месту проведения э, акции, назначенному э, э, Валерием Рашкиным, э, я сразу же увидел э, полицейские э, заборчики, которые они выстроили. Э, в общем, часть народа просто отцепили и не дали пройти э, на место встречи. Э, вот, далее э, мы э, немного подождали, постояли там э, и э, увидели выходящего Валерия Рашкина который э, как бы э, повел э, народ собравшийся э, к центральной избирательной комиссии э, вот и мы пошли за ним э, и встали там э, и э, после этого туда подъехали э, автозаки э, с полицейскими и, собственно, начали какие-то абсолютно хаотичные, как это бывает у нас на протестных митингах, задержания. То есть, абсолютно, зачастую просто ничем не мотивированные, ну, просто схватить, лишь бы кого-то схватить. Ну, хорошо, вас задержали. Что происходило дальше? Нас... Мы задержали, посадили в автозак, набил набралось 9 человек в автозаке, начали там нас мариновать как-то ну, просидели мы там полчаса минимум, может даже час, и после этого повезли в воды Тверской. Вот при этом после того, как нас задержали, полицейский зачем-то ну, попросил у нас паспорта. Видимо, для записи каких-то своих вот мы ему их не предоставили. Только по приезду в Дверской мы перед выходом из автозака дали на запись просто свои паспортные данные. А скажите, акция а... же была немногочисленная, да? А на акции присутствовало ну по моим я не знаю если честно мне очень сложно так оценивать э, ну по моим ощущениям 250 человек возможно было а на что вы рассчитывали действительно ли вы думали произвести какое-то впечатление на администрацию президента призывая допустить грудинина до выборов ну, во-первых смотрите это была встреча не только в поддержку Павла Грудинина э, это была встреча в принципе за честные и чистые выборы как это было заявлено Валерием Рашкиным мы видим то, что творится сейчас на предвыборной кампании э, вот эту всю грязь абсолютно неприемлемые какие-то вещи, когда кандидатам просто не дают агитировать э, их снимают, пытаются снять с выборов когда, допустим, ну, пытаются снять с выборов Николая Бондаренко еще теперь э, недавно, вот, допустим у Евгения Ступина прошла встреча э, с участием кандидата Валери... Ой, Сергея Курганского, вот, у кого я работаю в штабе, и там на встрече просто э, беспределили провокаторы, и это, мы все понимаем, что это связано именно с предвыборной кампанией, такая активизация э, вот этих вот э, организаций молодежных, так называемых, которые участвуют во всем этом. Вот это все, это ну, неприемлемо, и мы э, хотим, чтобы э, выборы не были окрашены в цвет грязи, вот, то, что сейчас пытается сделать власть.